Пока на территории наших друзей идет война, санкции Запада уже бьют по национальному рублю страны агрессора. В связи с этим хочу показать вам пророческий пост о том, в какой валюте хранить свои сбережения. Нет, я не ошибся, а еще раз решил показать, что заявление АГЛ нужно воспринимать с точностью да наоборот, а пост, о котором я говорил, сейчас на экране. Криптовалюта призм в действительности хорошо показывает себя в нынешних обстоятельствах, чем не может похвастаться как российский, так и белорусский рубль. И даже знакомый нам Владимир Туров подтвердил, что призм достойный конкурент биткоина. Призм по своей структуре не хуже Биткоина, точно, а то и лучше. Мое мнение, мнение свое выражаю. Но оно, призм не так раскрученный. Призм это игра в долгую. Если вы готовы играть в долгую, ради бога. Если мы говорим о краткосрочной перспективе, мой ответ нет. Кто-то поддерживает военную операцию, кто-то осуждает данные действия, а некоторые держатели криптовалюты призм, видимо, вдохновляются действиями властей и пытаются повсеместно применить репрессивный механизм. По заявлениям создателя криптовалюты призм, невозможно заблокировать чей-либо кошелек, без изменений в коде. Плюс ко всему, эти изменения должны поддержать все форжеры, так как криптовалюта призм полностью децентрализованная, в ней нет мастер нот, сеть однозначно. Ранговые. а принятие таких мер в криптовалютном мире, на мой взгляд, похоже на суицид. Также некоторые пользователи заметили одну закономерность. В те моменты, когда биржа BTC Alpha по тем или иным причинам останавливает работу своей платформы, монета PRISM идет вверх. Напиши в комментариях свои мысли по этому поводу. И если Alpha начинает свой скам, подстраиваясь под текущее время, и, к слову, подтверждает слова Путлера о украинских националистах-русофобах, то непорядочный арестант Дмитрий Скамович Васильев, крайне нелепо, без всякой конкретики, опять навешал лапши на уши пользователей со скамившейся биржи призм бит пуская слезы и жалуясь на тяжелую жизнь конечно не стоит ставить крест на возобновление работы биржи. дмитрий васильев опытный мошенник и возможно у него получится обокрасть доверчивых белорусов для которых он создает очередной бабло и дабы обелить репутацию вполне вероятно что часть украденного пойдет на оплату долгов клиентам призм бит но я вам напомню, что Васильев около двух месяцев не выходил на связь с сообществом, при этом его шестерки успокаивали людей, обещая и до сих пор обещают, что все наладится. А в это время с кошельков биржи в неизвестном направлении уходила криптовалюта. Да-да, средства людей, которые уже скоро как полгода не могут получить к ним доступ. Там еще Мошкин со своим рой клубом вылез, но этого умалишенного даже всерьез обсуждать не хочется, поэтому идем дальше. Еще раз напомню, что официальные ресурсы представителей призм ты найдешь в описании. Рекомендую подписаться на YouTube, там еженедельно проходят прямые эфиры. Кстати, на прошлом стриме криптовалюту призм разобрали на языке статистики. Я еще не досмотрел эфир до конца, но обязательно это сделаю уже сегодня. Что рекомендую сделать тебе, если ты владеешь криптовалютой призм или задумываешься о ее покупке. Напоследок, уже по традиции, хочу вам показать успешные кейсы, держателей криптовалюты призм. А также заметить, что к нам присоединяются и сетевики. Ах да, куда же без идей по продвижению монеты. В связи с событиями, которые запрещено называть войной, YouTube перестал показывать рекламу на территории России. Я даже не знаю, хорошо это или плохо, ведь пользователям теперь не надо оплачивать YouTube премиум, все видео и так без рекламы. Ну а блогеры, живущие за счет монетизации, действительно пострадали. И как Заметил автор поста, возможно, не упустят возможность получать донат на кошелек Призм, которым естественно будет нужно обзавестись, ну и прорекламировать на своем канале. Кстати, спешу поделиться с вами ботом, который генерирует QR-коды для транзакций Призм. Пример сейчас на экране. Это мой кошелек для доната. Отправив на него монеты, ты можешь поддержать канал, но это совсем не обязательно. На самом деле хватит и лайка с комментарием.